Привет, привет YouTube. В этом видео я расскажу, как сделать вот такую пузатенькую бусинку. Прежде чем начать, я вот что придумал. Значит, смотрите, вот такой вот хэштег Юра и проволока английскими буковками. Юра – это я, и это не знаю что, а проволока – это проволока. В общем, делайте в инстаграмке посты с вашими работами, ставьте их, отмечайте меня на них, и я буду вас репостить себе в сториз, чтобы было азартнее работать. И, собственно, что там делать надо? Можно начинать уже делать вот такие вот. Только у меня тут одна нитка, а к этой нитке можно приделать сколько угодно ниток через каждые бусинки вот эти вот. Можно их делать покрупнее немножко, и в одну нитку можно запихивать много бусин, и получится шикарные колье. В общем, делаем, отмечаем, я буду вас репостить. Итак, пузатая бусина. Для пузатой бусины мне потребуется, угадайте что, проволока, угадали. Итак, начинаю, как обычно, загибаю кусок и заматываю его вокруг самой себя. Сразу надену. Даст получившийся отрезок. Вот уже какая цепочка. И наматываю ее вокруг самой себя. Так. Поджимаю поплотнее. Кстати, обратите внимание, самые дешманские посадежки из максидома. Фокус не хочет делаться, но тут все пока понятно. Ну-ка, фокусируй, сейчас нажму. Ну, ну, ну, поближе, совсем близко, ты будешь работать сегодня или только я работаю, что происходит, ну, примерно понятно, текст, еще раз попробую нажать, может он наладится, Ему нравится на столе фокусироваться. Но если делать на столе, ничего не видно. Ой, ладно, сейчас я начну крутить там дальше налажу фокус. А вот тут какая-то кнопка, если может, она отвечает за фокус. Ну ладно, тут вот что-то у меня произошло, и все получилось. Жалко, я не управляю совершенно этим. Поджимаю, чтобы стало по... аккуратнее, Зажимаю кольцо и накручиваю вокруг себя. Накручиваю. Накручиваю. Нажимаю, чтобы все это было максимально красиво и плотно. Опа. Накручиваем. Так, камеру не задеваем. Накручиваем. Угу. Накручиваю Ай прищемил пальцы. Что такое-то? Угу. Так что тут подзагнулось у меня и криво Это загибается дальше. Так, сейчас я расправлю проволоку. И это дальше подожму. А, честно говоря, из проволоки делать очень увлекательно. Не могу остановиться, когда начинаешь что-то делать. Так. Вот она вроде выровняла геометрию у меня. Вот. так так так О! Наконец-то. Следующая часть. Ну, смотрите, у меня сейчас мягкая проволока. Вот она гнется достаточно легко. И мне хочется, чтобы проволока не гнулась в том месте, где будет эта пружина. Потому что если она будет гнуться, это будет плохо. Она потом сломается. В итоге надо сделать, чтобы она стала жесткой. Как это сделать? Я зажимаю... Одно колечко в пассатиже. Вот я его зажал. И ой. И вот я зажал вот эту стержневую проволоку. Я начинаю скручивать вокруг своей оси. Таким образом, у проволоки возникает внутреннее напряжение. И она станет жестче. Так, вот она. Не хочет фокусироваться традиционно. Вот видно, что у нас такой скрутилась спираль. И вот она уже получается же, когда сгибают самую ее, она... В месте, где скручено, уже не гнется. Вот. Сама она не хочет там загибаться. Собственно, этого я и добивался. Теперь я делаю здесь колечко. Как обычно, собственно говоря. И начинаю делать все как обычно. Слежу, в какую сторону мне надо мотать, чтобы проволоки хорошо встретились. Вот обратите внимание, сейчас не в ту сторону. Если я сейчас начну мотать вот так вот снизу вот с этого конца то проволоки выйдут в такую же позицию и теперь мне надо блин это труднее всего объяснить вдруг вот в этом мотать надо тогда проволоки встретиться и одна будет как будто бы продолжением другой вот сейчас ну ладно ошибетесь первый раз и там дальше будет понятно. Тинг, тинк, тинк, тин, тинг. Вот, начинаю мотать. Начинаю мотать. Мотать. Надо сделать 4-5 витков, да, чтобы укрепиться на этой проволоке. Надеюсь, никого не укачают. А мне... Периодически задеваю фотоаппарат, и он начинает собака трястись. Как ненормальный. Итак, вот получилось а, витков в идеале должно быть чуть больше, чем с этой стороны, поэтому я добавлю еще один. ну случайно добавил два, ну да ладно. и теперь а, это я зажимаю в пассатиже и начинаю мотать и не поджимаю, вот в чем собственно секрет. ну чуть-чуть поджимаю, чтобы она равномерно наматывалась. И она э, пружина делает такой воздушный. Я ее подматываю и потом поджимаю, чтобы она это делала плавно. Можно даже тут вот тоненькими кончиками захватиться за... внутрь. Взяться из нее, чтобы она сильно не раскрывалась. И тут еще возникает вопрос. Дело такого вкуса. Кому-то, может быть, хочется... Да, чтобы были дырки между проволокой, кому-то хочется плотно. Ну и в зависимости от того, что хочется, так и делаем. Можно с дырками делать, можно поплотнее. Я вот поплотнее хочу. Блин, даже меня укачивает этот фотоаппарат. но ну, что делать? Вот у меня один носик там внутри, второй снаружи. И получается более-менее ровно. Вот такая толстенькая получается бусинка. Когда вот какой-то кусок уже навился, можно пассатижиками поджимать чтобы они симметричные расходились или сходились Так, тут вот получается не везде ровно. Ну, первые получаются обычно страшненькие, а потом, когда уже что-то повторяется, налаживается. друг мой. будет хорошо так это я подравниваю и продолжаю и вот сейчас вот уже приближаюсь к концу тут надо поплотнее стягивать уже чтобы начала сходиться постепенно находится ну что ой схватился за телефон зачем так так так вот почти уже и тут я получается что делаю наматываю несколько витков с большой намоткой, но чтобы они вот уже как будто бы конец, смотрите, вот. И когда я вижу, что у меня уже столкнулись эти концы проволок, я откусываю лишнее. Откусываю. Вот откусил. И начинаю поджимать вот этот свободный конец, чтобы он плотно обвил мою проволочку, вот стержневую проволочку. Вот так вот я это делаю. Так, так, так. Сейчас мне придется посмотреть вне камеру. Что-то я запутался. Угу. как возвращаешь в камеру. Так. Это я сейчас чуть-чуть подзагну. Ну, такая капризная получается обычно. Это сюда. Это сюда. Тут надо понимать то, что вот одна губка посадили же касается за нижнюю, а вторая за верхнюю. И тогда можно их редактировать и выровнять, чтобы они ровненько встали все. Тут какая-то волна появилась не запланированная совершенно. Ну, пусть.. Ну вот, получилась такая морковочка у меня. Ну что, тут будешь? Ну вот. Тут такая, тут такая. Так как она плотненькая, она будет хорошо. Вот, продолжение следует. Напоминаю, в описании к видео информация обо мне, о моих курсах. Ссылка на мой инстаграм делаем свои работы из проволоки отмечаем меня там ставим хэштег спасибо что смотрели пока